Мы бурим на воду мощной малогабаритной буровой установкой. Мы можем произвести бурение в любом труднодоступном месте и внутри фундамента будущего дома. В большинстве случаев конструкция скважины это 133 стальная труба и 117 пластиковая. Даем гарантию на скважину пять лет. Работаем по всей Тульской области.